Привет, ты на канале Magic Pets. Я Миша. Лайк. Ставь лайк. Лайк. А я почему не мечу? Вечно мама запинается. Короче, лайкосик и подпикосик. Я Эйван. А это моя сестра Софи. Ох, юми юми. Да, привет, я Софи. Подписывайся на наш канал, чтобы нас скорее стало 2 миллиона. Байкосик, подпикосик, кто такая разговаривает, покемон? Кажется, я запуталась в этой игрушке. Я киса Алиса. Лайк, чтобы я выбралась из этой путаницы. И комментарии свои пиши, чтобы мы их читали. Блин, да как выбраться из этого? Да, и счет, если ты не заметил, мы супер чистые псы. Потому что у нас был банный день. На канале Magic Family. На нашем общем семейном канале, где мы снимаем с Сегодня вышло новое крутое видео про то, как мы все вместе принимали ванну и надевали смешные банные костюмы. Обязательно сходи посмотри этот ролик, если хочешь увидеть нас без одежды. Ссылка вот там, э, в смысле, Юми. Ну чё, в бане же раздеваются? Ох, Юми, чё, что ты говоришь, а? Короче, обязательно посмотришь, ссылка вот там. Ты вообще в курсе, что с 6 ноября у тебя Софи день рождения? Да, и я придумала снять видео 24 часа в розовом цвете. Потому что розовый это мой любимый цвет. Мне кажется, это прикольная идея, если тебе понравится. Мы все снимем 24 часа в своих цветах. И когда она вернется из Красноярска с фан-встречи, которая будет 9 ноября. Короче, когда она вернется, выйдут новые видео про день рождения тети Софии. А на канале Magic Family она будет делать ей новую прическу, только тихо не говори никому. А я тоже хочу снять 24 часа в желтом цвете. Потому что желтый это мной. А вдруг ребята не захотят. Чуть Софи с ними, там и нет. Вы же захотите, да? Эй, Песеле, хватит болтать, давайте звать Аню на наше соревнование. Сегодня мы решили соревноваться в спиннерстве. Да, у каждого из нас будет своя команда по его цвету. Аня сказала, что приготовила какой-то приз победителям. Так, привет, ребятки, я пришла. Вот и наша огромная коробка с тысячей самых разных спиннеров. <свы> Будь здорова, Софи. Да, спасибо, а что-то запылилась коробочка-то. Давай, Аня, открывай скорее. Чувствую, сегодня будет эпик. Ну давай, Ань. Так, смотрите, сколько тут спиннеров. Ничего себе, как много. Да, офигеть, высыпай их. Давай, скорей. Аккуратней, разойдитесь, они же тяжеленные, сейчас будет грохот Ой-ой-ой, аккуратно, не сломай Да что там можно сломать, это же спиннеры ну, а Ой, себе, сколько их много? А -а Ай-ой-ой, -ай, аккуратно, Миш. Да уж Ничего себе, как их много, офигеть Давай, Ань, скорее раздельмось на по нашим цветам А потом будем соревноваться Здесь их очень много, ребят, давайте, чтобы не терять время, я их по-быстренькому распределю а давай, чтобы мы не ждали два часа Скорее начали соревноваться Надеюсь, я выиграю Интересно, что за приз? Так, есть тут спиннеры ваших цветов Желтые, розовые, голубые, салатовые, так, сиреневые Есть очень необычные спиннеры Их мы отложим в отдельную команду А еще есть черные, серебряные, белые, оранжевые, красные Но это не ваши цвета, поэтому положим их в отдельные команды Как же их много, капец Фух, готово что за приз. А, так я и сказала, если я сразу расскажу, так будет неинтересно. Это будет приз-сюрприз победителю. Ух ты, ничего себе! Вот такая большая коробка, а в ней подарки. Аня, ну как будет определяться победитель? Сначала вы покажете свои команды. Потом каждый в своей команде выберет, по его мнению, лучший спиннер. Лучший то есть тот, который крутится дальше всех. Правильно, Мишка. Но если выиграет не кто-то из вас, а например, команды ваших противников: черные, белые, серебряные, оранжевые, красные или супер спиннеры, то приз не достанется никому. Ничего себе! Короче, надо включить мозги и выбрать самый лучший спиннер. А количество спиннеров в команде будет иметь значение? Нет, это просто дает больше шансов для выбора чемпиона среди своих спиннеров. Ну, погнали, что начинаем, да? Итак, первая команда ваших противников, это стандартные спиннеры черных, белых, черно-белых и серебряных цветов. Они все простые, ничего необычного у них нет. Сейчас мы их пораскручиваем, и мы должны будем выбрать из них самый лучший. Я не понимаю, как они так крутятся? Че-то я вообще в шоке, как это работает? Покемон, ты че, никогда спиннеры не видела? А я не могу, я в шоке вообще. Как это происходит? это же магия, волшебство. Почему они продолжают вертеться, когда ты их не крутишь? Почему они до сих пор вертятся? Ох, Юмичу, видимо, физику не учила. Хотя, как это физикой объяснить? Может и правда магия? Нет, ну я не понимаю. Эй, ты почему? Почему они крутятся? До сих пор. Юмичу, все просто. Это же спиннеры. Посерединке подшипник. Он крутится. Ты это видишь, а, стой, эй, а, я офигеть. Вроде остановился, а тут нет. Ладно, сделаю вид, что я поняла. Да уж, Юмичу. По-моему, Покимону ну, пора в школу. Ты каждый раз так говоришь, а нет? Ну что ж, это команда обычных черно-бело-серебряных спиннеров. Тут их было 11 штук. Вот он, 11-й. Все равно, не понимаю. А вот эти вот разве не в этой команде? Да, это тоже ваши противники. Серебряные, белые, черные и так далее. Но просто необычные. Например, вот тот со смайликами. Вот этот вот с такими бриллиантиками желтенькими. Что-то он не крутится. А, с одной стороны желтые, а с другой стороны цветные бриллиантики. И это мешает ему крутиться. Этот со смайликами до сих пор вертится То есть такие спиннеры можно крутить только в руке Непонятно Итого значит в этой команде противников 19 спиннеров Потому что здесь еще есть несколько необычных Вот этот вроде стандартный, белый, тройной Но у него в этих трех частях вместо подшипников Видите, какие-то шарики металлические Прикольный И еще один спиннер со смеющимися эмодзи А с другой стороны ничего нет Еще один с эмодзи Вот такой вот белый мини спиннер Он стандартной формы, но меньше, чем обычные спиннеры И вместо подшипников у него просто какие-то металлические шайбочки И, кстати, спиннеры бывают металлические и пластиковые. Вот он пластиковый и очень легкий из-за этого Думаю, он не будет долго вертеться И еще три цветных Ну, я их отнесла к белым Вот этот вот с резиновыми, желто сине красными украшениями, мячками. Понять бы, как они вертятся И вот эти вот, я посчитала их белыми в цветной узор Вот этот полосатенький, радужненький, завзржавел Да что такое, заржавел И вот еще один вот такой вот, с цветочками, какими-то узорами цветными Он крутится вроде нормально Теперь надо выбрать, кто из них круче всех Я их всех раскрутила, кто-то и так не крутится. Следите, кто остановится последним. И мы будем делать вот так Из супер спиннеров будем забирать те, которые по цвету подходят какой-нибудь команде вашей или противников Вот эти, например, черные подходят в черно-белую команду. А оставшиеся супер спиннеры будут уже отдельные команды, которая тоже будет с вами соперничать Вот такой вот очень необычный черный спиннер у меня ассоциируется с Соником Кто помнит такого ежика? И вот такой вот необычный спиннер Бэтмен Видели тучей мышки. Он двойной, а а вот этот тройной. Среди тех спиннеров победила беленькие с шариками. Значит, из них троих нужно выбрать. Давай, раскручивай их. Ну что, ребят, какие ставки? Кто дольше продержится? Блин, Бэтмен проиграл. Я за белый, а я за Соника. Ну, Соник тоже проиграл. Так что на соревнования чемпионов пойдет белый. Ну вот. А я вообще за эмодзи Давай, покемон, поведставляй свою команду. Привет, я покемон Юмичу и моя команда это все оттенки желтого, желтого. Потому что я покемон, и мой любимый цвет желтый. Как Пикачу. А я Юмичу. Сейчас в моей команде 18 стандартных спиннеров. Некоторые из них не желтые, а золотые. Но золотые же тоже можно считать желтым, да? У меня тоже так у всех есть и пластиковые, и металлические, это не важно. А еще Очень крутой, мне он очень нравится, он такой блестящий. А еще мне нравится часа спиннер. Часа спина потому что он весь как механизм от часов. Юми, это называется шестеренки. Он весь из этих шестеренок, когда крутится, издает такой металлический, крутой, отецкий звук. А еще круче этого спиннера золотой рыбой спиннер. Он весь золотой, такой мощный, тяжелый и железный. А еще среди супер спиннеров у меня есть спиннер Мина. О, мой собачий бог, что за название Юми? Спиннер Мина, это потому что он типа типа бомба спиннер. Ну не знаю как объяснить. Короче он тоже золотой, металлический и необычный тем, что он жирный. И шестиконечный, каждый конец у него как, как, как не знаю что. Да уж, очень классное описание необычного спиннера. Короче он вообще не похож на спиннер, он толстый и с такими бочками. И теперь мы выберем лучшего из тех, что я уже выбрала из стандартных спиннеров и из супер спиннеров. Я что победит кто-нибудь из золотых. Да уж твой спиннер, как ты его назвала остановился он уже. Мина тоже замедляется. Короче осталось два штука. Пятиконечная золотая звезда и желтый пластиковый. Но правый тоже проигрывает кажется. Короче, от моей золотой покемона команды на соревнование чемпионов за супер-приз-сюрприз Отправляется звезда спиннер Моя команда Кискина-Алискина самая мелкая Мой цвет сиреневый, поэтому у меня все сиреневые спиннеры Всего у меня 10 штук спиннеров без э, супер-спиннеров, вот Ну, Кисарис, что дальше? то ля ля ля ля ля ля ля ля Алиса, а что? А, да, сейчас заберем мои супер-спиннеры Все сиреневенькие И у меня плюс 3 и супер спиннеров у меня есть один какой-то странный, не знаю, что это такое вообще. Трехконечный какой-то космический корабль. А еще есть прикольный восьмиконечный блестящий спиннер. Я назову его цвета спиннер, потому что он похож на цветок. И еще один сиреневый тоже блестящий. Он трехконечный и как будто у него листики. Поэтому он будет листика спиннер. Да ушки с еще одна со странными названиями. Давай, раскладывай-ка и раскручивайся. У меня есть стандартные спиннеры, пластиковые и металлические, блестящие, с дырками и другими штуками. Это подшипники называется. Ну короче, такие, да, еще мини, а еще с эмодзи. А еще есть мэджи космический спиннер. Короче, мы сейчас определим, кто будет крутиться дольше всех. Кто-то отправится на соревнования чемпионов спиннеров и выиграет мне супер пари сюрприз. Так оставляем троих лучших. Ну что ж, ждем, ждем, ждем, и кажется из всех этих троих побеждит. Листика-спиннер, за победу от моей сиреневой команды будет бороться вот этот красавчик Юми и Алиса выступили, сейчас рассмотрим оранжево-красную команду вашего противника А потом Миша, София и Иван представят свои команды В команде красно-оранжевых, кроме необычных, 12 стандартных спиннеров Металлические, пластиковые, с подшипниками разного цвета А у кого-то вообще нет подшипников Вот, например, оранжевый, как вентилятор э Ой. А аккуратнее, Иван, под спиннер не лезь Еще один оранжевый Оранжевый с цветными стразами Сейчас мы их всех покрутим немножко. Так, давайте посмотрим на не совсем обычные спиннеры в этой команде. Вот как вы думаете, чем этот спиннер отличается от всех остальных? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ка ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну ну ну наверное. Я не знаю. Ну, и чем он отличается-то? Тем, что у него тут есть кнопочки. И что будет, если на них нажать? Кнопочки, фигопочки. Они включают лампочки в этом спиннере, но не все работают почему-то. Ух ты, прикольно! Ага, прикольнее всего это смотрится, когда ты его раскрутишь. Не знаю даже, как описать это. Как будто фонарики крутятся очень быстро, из-за этого такой получается классный эффект. Ага, прикольно выглядит. Мне на... Такие да, мне тоже кисолис. А вот этот спиннер очень тяжелый. Посередине буква, а на кружочках знаки рубля, доллара и евро. Судя по тому, какой он крепкий, мне кажется, он очень круто крутится. Еще здесь есть мини-спиннер пластиковый, просто оранжевый, тоже с шариками вместо подшипников. И совсем мини-мини спиннер. Покажи, покажи. Ну, совсем, совсем малютка, видите? У него ни подшипников, ни украшений, он такой одноцветный. Очень маленький. Еще здесь есть три пятиконечных спиннера. Похожи на какие-то романки машки да? И еще два огня спины. У них такая краска, как будто это лава или огонь, один такой ярко-оранжевый, другой чуть помрачнее. Количество кручения победил альфа спиннер Теперь покрутим его с этими, кто здесь победит Из 21 красно-оранжевого спиннера Все равно побеждает альфа спиннер Так, выберем всех красных и оранжевых Из супер спиннеров Посмотрим победит ли альфа их Вот этот похож на какой-то <свист> вентилятор В нем совсем-совсем мини подшипнички А вот этот красный очень классный У него какие-то такие черные <свист> шайбочки Магниты, я не знаю, что это Форма прикольная Он пластиковый, а был вот такой металлический Мне он очень нравится, но вот это вот его серединка, которая и заставляет спиннер крутиться, к сожалению, потерялась. Мы его никак не покрутим, поэтому он сразу выбывает. В этой команде тоже есть свой Бэтмен. Двойной спиннер, только красного цвета. И немножко другой формы, не такой, как предыдущий А еще есть совсем тоненький, такой пластиковый, оранжевенький спиннер с вентиляторами вместо подшипников Очень-очень легкий, точно не победит Ну погнали, проверим! Давай, Аня, то у нас еще к своей команды. Я даже начну с альфа-спиннера Он будет первее всех, и даже если он при таких условиях остановится последним, значит он реально чемпион Офигеть, он фигачит! Юми, два плохих слова в одном предложении, капец Ну, как вы видите, его последний конкурент уже начинает останавливаться, а он продолжает сертеться еще как быстро Чемпион среди этой команды явно определен Опять я не на того паспорта. Да что ж такое? Так, э, здравствуйте, теперь моя команда Розовые спиннеры. У меня 15 розовых стандартных спиннеров. Они все разных оттенков моего любимого цвета. Некоторые металлические, некоторые пластиковые. Вот эти железные блестящие мне нравятся больше всего. А еще у меня есть вот такой светящийся. Но только он не на кнопочках. Его нужно расширить и ударить по нему, чтобы он засветился. Но из-за того, что он не на кнопочках, он сам решает, когда ему выключится. Еще есть нарядный с блестками, и бриллиантами. Только вот один бриллиантик потерялся. А вот этот я называю гипноспиннер. Потому что у него такой розово-белый узор. А гипносерединка не крутится. И роза новый хаки спиннер. Он хоть и солдатский, но главное, что у него есть розовый цвет. Сейчас определим победителя среди стандартных спиннеров в моей команде. Мне кажется, тут кто-то ранжирует что-то вкусное. Теперь возьмем все розовенькие среди супер спиннеров. Их 4 штуки, и того моей команде всего 19 спиннеров. Необычный розовый с клешнями, двойной розовый Бэтмен спиннер и какой-то странный пластиковый простой спиннер. Очень легкий, опять как вентилятор. И еще один, тоже очень странный. У него зачем-то какая-то лишняя пимпочка, как будто это и не спиннер вовсе. Наверное, он вообще не будет работать. А оказалось, после раскрутки среди четырех супер спиннеров победил именно он. И кто же из них отправляется на соревнование чемпионов? Так что за мою розовую команду среди чемпионов будет соревноваться вот этот блестящий розовый спиннер. Привет, а я Миша Лайк. Like. И мой любимый цвет салатовый. Моя команда это зеленая спиннеры и у меня с самого начала их целых 18. Сейчас мы еще выберем из супер спиннеров все зеленые. И того выбирать лучшего для соревнований я буду из 21 спиннера. В моей команде, как и в предыдущих, тоже есть салатовый Бэтмен. А еще спиннер цветочек. Он тройной, но очень необычный. У него золотая серединка. Мне он очень нравится. А еще Я думаю, что она его победит. Что ж, теперь настало время моей команды. Я Эйвен и мой любимый цвет голубой. Поэтому ко мне попали все спиннеры синего оттенка. И без супер спиннеров у меня их целых 22. То есть по количеству я побеждаю. Впрочем, как всегда, я же э, Супер Эйвен. Но среди супер спиннеров для меня, похоже, есть не так уже много. Кажется, только один синий спиннер. Ну, ну ладно. Для выбора лучшего из лучших, который будет участвовать в соревнованиях чемпиона, я решил применить мишен способ. Раскручивать все и постепенно, убирая слова. Так а вот Выбирать самого стойкого. У меня, как и у девочек, спиннеры самых разных цветов. Тоже пластиковые, металлические, стандартные, трехконечные. А есть и несколько пятиконечных. Есть блестящие и матовые. Есть спиннеры с бриллиантами или просто дырками, даже подшипников нет. С шариками. А еще есть два космических спиннера, как будто космос на них нарисован. Есть спиннер российский и флаг. И мини спиннеры, и светящийся, как у Софи, И даже хаки спиннер, только синий. А супер спиннер я решил назвать авто спиннер. Он четырехконечный, и эти штучки сделаны в виде колеса автомобиля. Но ну, ну, мне так кажется. Тех, кто сдается, сразу убираем. Да, нужно много терпения, чтобы ждать, когда они все закончивают крутиться. У меня осталось три финалиста, и все они стандартные спиннеры. Блестящие металлические, пластиковые и хаки. Посмотрим, кто из них самый стойкий. Я думаю, что солдат. Потому что солдат должен быть терпеливый. О, как же долго ждать, когда все спиннеры закрутятся? Тот, чтобы посерединке остановился, и из двух оставшихся в финал выходит. Ну, ну, ну давай же! Хаки-спиннер, потому что блестящий уже начал останавливаться, а солдатик до сих пор крутится довольно быстро. Ну вот и определился победитель моей синей команде. Я выбираю его для участия в борьбе за супер приз -сюрприз. Как нечестно, мы у Ивана больше всех спиннеров для выбора лучшего. Кизалиса вечно жалуется. Ладно, давайте определим лучшего среди супер спиннеров и начнем уже соревнования за супер приз сюрприз. Я не жалуюсь, а ты, Иван, зануда. Так, пушистики, давайте не будем ссориться. Вот такой вот необычный спиннер и на ощущение он как будто керамический. Такой разноцветный цветок. А еще тут среди супер спиннеров есть твой любимый покемоша. Спиннер шрифа. Да, металлический спиннер бронзового цвета в виде Звездочки шерифа. С двух сторон он одинаковый, и он очень прикольный. Я тоже его люблю. В этой команде есть еще очень необычный спиннер. Три головы лиса. Ага, и иероглифы. Давайте назовем его аниме спиннер. А давайте, интересно, у нас тут кто-нибудь из зрителей смотрит аниме. Он тоже металлический и вот, очень тяжелый. Еще один металлический спиннер в виде звездочки. Звездочка самурая, да? Или ниндзя. Не помню, как они называются. У него сзади нет второй шляпки. Но он все равно может крутиться на этой, если правильной стороной его положить. Вот такой вот необычный цветной спиннер. Помнишь, Юмичу, у тебя что-то похожее было? Мина спиннер. Да, только он немножко отличается. Он тоже широкий. И у него цветные шарики. Он намного шире, чем обычный спиннер. А вот спиннеров из такого радужного металла у нас целая коллекция. Этот тоже похож на ИНЛО. Он похож на яйцо. Какое еще яйцо, Юми? Это инопланетная коллекция спиннеров. Инопланетянская. Да, в общем, есть такой овальный. Четырехконечная звездочка, трехконечная звездочка. И они все как бы застрелы. Они а округлые. Вот такой трехконечный необычный спиннер. Хотя нет, в этой инопланетной коллекции есть и округлые спиннеры вот такой вот в виде цветка. И еще в этой коллекции есть вот такой вот круглый, на колесико похож. Как моя золотая пятиконечная звезда. Да, только из цветного металла. Еще одна звездочка и вот такой двухконечный маленький. Вот такой вот очень тонкий, бронзовый, пластмассовый, очень необычной формы для спиннера, причем у него в этих его крылышках шарик болтаются. И вот такой двухконечный разноцветный, тоже металлический. Давай скорее раскрутим все супер спиннеры, выберем из них лучший, чтобы начать наши чемпионские соревнования за супер приз. Ну что ж, я думаю, тоже всех их по очереди раскрутим и будем смотреть, кто из них замедляется быстрее, а кто наоборот крутится долго. Будем выбирать справедливо Кого-то, может быть, будем убирать Кого-то раскручивать заново Я кручу, а вы следите внимательно И скажите, из кого будем выбирать Так, мы проследили, будем выбирать из этих пяти Оградывай, крути их Шериф, аниме, ниндзя и два инопланетных Неужели эта полуразломанная ниндзя Может попасть на чемпионат? Ну, из всех киса Алиса пока что именно Она почему-то крутится быстрее всех Как так, она же даже поломанная Почему побеждает какая-то развалюха? Может, она какой-нибудь супер формы? Уже не важно, Миша Ниндзя-звездочка с переломом выходит в финал. Нет, но ну я такой впервые вижу. Спортсмен с переломом выходит в финал. Ладно, давайте начинать все ревнования. Итого у нас 8 команд. 3 противника и 5 наших. Значит, у нас больше шансов победить. Да, получается 5 к 3. И, пожалуй, раз уж так, я готова даже ослабить правила для вас. Если дольше всех останется в борьбе один из ваших спиннеров, розовый, зеленый, голубой, желтый или сиреневый, то приз я отдам вам всем. Потому что я доложила в него самые разные подарки, и каждый сможет выбрать себе кое-что интересненькое. Хоть бы мы победили. Да, конечно, победит кто-нибудь из нас, Альфа Спиннер, сильный соперник. Белоснежка тоже, но не раненая ниндзя-звездочка. Так что, по сути, пять против двоих. Давай, Листика Спиннер, жми. Ну или что-нибудь другое, теперь неважно, подарки всем достанутся. Так, Белоснежка остановилась, и мой желтый Спиннер и мой розовый уже проиграл. Лесен, Значит, борьба идет два на два. Мы с тобой, Мишка, посередине против Альфы и Ниндзи. Ой, кажется, мой хак и остановился. Теперь только зеленая Мишкина НЛО крутится против двоих. Да ладно, мы не проиграем. Альфа-спиннер, он уже проигрывает. Че? Это было ничья, что ли? Они остановились одновременно, точно. Получается, я не выиграла. Ну, вообще-то Мишкина НЛО-спиннер остановился точь-точь одновременно с Ниндзей. Поэтому мы считаем, что это было ничья и надо переиграть. Вот именно, переигрываем ничью. Мы же как скажете, ребят, я за справедливость. Если вы считаете, что между ними была ничья, значит перегрузим их один на один. Как может победить Мишкина прекрасная НЛО этот раненый спиннер? Ну вот, кажется, это возможно. НЛО остановилось раньше, чем звездочка Она до сих пор крутится Жалко, конечно Это была сложная борьба Но главное участие, типа, да? Ну ладно, ребят, давайте я вам все равно подарю ваши призы Не-не-не, а, нет, это будет нечестно Это, конечно, прикольно, но раз ты за справедливость Мы, мы тоже за справедливость в, в, в, Вот именно Поэтому устроим еще какое-нибудь соревнование Которое мы обязательно победим И тогда получим призы Ну хорошо, как скажете, уважаю, ребятки, ваш такой поступок А ты иди скорее, смотри новое видео на Magic Family Где у нас был банный день Мы все купались Намывались и булькахались в пени, и в банные костюмчики надевали. Короче, здесь смотри скорее новый ролик. И приходи это 9 ноября в Красноярске на выставку Зоммир, чтобы увидеться с Аней. Пока-пока.